Ты лишь меня позади впереди, Полагаешь на мне руку, Куда я не счел, Легко будет со мной, Не укроюсь я, Анту, Господь, сойду и в преисподнюю ты дам. Господь, поднимусь ли я на крыльях зари? Даже там ведем к Повью свое, хочешь всех обогреть? Дверь ты каждую стучишься, и злодей твоей льется чистый кручей, чтобы жаль души. Я на небо, ты там, Господь, сойду ли в преисподнюю ты там, Господь, поднимусь ли я на крыльях зари.